Ты говоришь, что любишь играть на ДМРках и снайперских винтовках? Любишь собираться в Любишь носиться по карте, давая ноузумы? Отлично, мне это тоже нравится. Только забудь обо всем нахрен, потому что грядет великий нерв снайперских винтовок. Здарова, мужские мужчины! Даже не знаю, в каком настроении вести данный киноматериал. Дело в том, что во мне борются два противоречия. Первое. Снайперки, скиллозависимое оружие и какая-никакая подготовка и наигранные часы должны присутствовать, чтобы успешно противостоять штурмовикам и пистолет-пулеметчикам. Второе противоречие – это то, что представленные в игре снайперские винтовки потеряли свое истинное предназначение. Я думаю, как раз таки с этого противоречия я и начну свое повествование. Но сначала расскажу про микоса, который поможет тебе со скидкой на сипишки, если вдруг у тебя не получается провернуть данную турецкую операцию. Также у Микосича имеется крутецкий киноканал с таким же крутецким видеоконтентом, который ты обязательно должен посмотреть по ссылочке в описании. Итак, я выдвинул противоречивый тезис, что снайперские винтовки в игре потеряли свое истинное предназначение. И с одной стороны так оно и есть, ведь по сути снайпер это специально обученный человек, который должен решать огневые задачи. Не лететь по карте как Джон Уик, а просто тихонечко вести огонь из уютного места. Но я возвращаюсь к своему первому тезису, камон, это же игра, которая вынуждает и диктует правила, тем более это динамичный шутер. Если взять старшего брата мобильной колдушки, а именно МБ-19, то там снайпу можно накрутить на бешеную подвижность и тут уже как говорится все будет зависеть от ваших более-менее прямых рук. Я и раньше слышал новости о нерфе снайпера в будущем сезоне, но этот нерв не простой убьет всю красоту и зрелищность игры со снайпушками. Начну с того, что Ромыч, олдовый кинозритель данного киноканала, скинул мне ролик с очень крутыми тестами. В общем, один очень хороший человек сравнивал характеристики снайперских винтовок между двумя клиентами игры. Проще говоря, он сравнил данные, которые мы имеем сейчас и данные на бета-тесте. Сразу хочу внести небольшую ремарку. У меня нет Android устройства, сам лично я не могу продемонстрировать данное сравнение. Буду использовать ролики вот этого очень хорошего мужика. Естественно, ссылочку на него я оставлю в описании, чтобы каждый смог пересмотреть проделанные замеры. Начнем с того, что будущий ребаланс оружия внесет серьезные корректировки в характеристики модулей снайперских винтовок. Как вы видите на записи, сверху у нас замеры тестового сервера, снизу имеющийся пока данные. Разработчики урезали скорость прицеливания. Почти у каждого модуля был изменен этот показатель. Также подвергся изменению такой показатель как movement speed или скорость перехода от бега к стрельбе. Он тоже был ухудшен. Многие полезные свойства показателей были изменены на другие, естественно не в лучшую сторону. Также они поработали с вертикальной и горизонтальной отдачей где-то на процентов 20-30 они ее крутанули. И это еще далеко не все, мужики. Они урезали время стабильного нахождения в скопе. То есть, после того, как мы прицелились, у нас было определенное количество секунд неподвижного зума. Сейчас же они урезали этот показатель. И после прицеливания прицел начнет сразу же ходить гулять. Единственное, что непонятно, как тогда целиться на дальняк, если механики задержки дыхания в игре нет. И так в маленький пиксель сложно попасть, которая находится где-то там, а тут еще вдобавок тряск-пляска будет. Пиздец, нахуй, блять. Глядя на АДС сравнения снайперских винтовок, я невольно начал задумываться о том, что скорее всего не надо будет в будущем обновлении full модулями обвешивать винтовки, ибо негативных эффектов от модулей появится ужас как много. Тут уже главное не навредить. И это, мужики, еще не все. Самый печальный нерв я расскажу чуть позже. Лишь хочу сказать, что все снайперские винтовки подверглись изменениям. Даже марксманские. У нас в игре к ним относят. Коряк, СКС и Эспер-208. Эти винтовки тоже ожидают печальное будущее. Проблемы с модулями, подвижностью АДС и еще кое-чем. Мне вот только что интересно. Их-то за что? У нас каждый второй в рейтинге с коряком что ли бегает, или может быть с спр -кой. Я просто не понимаю данное решение разработчиков. Мне кажется, не нужно было трогать этот раздел винтовок вообще. Ибо если бы занерфили только одни снайперки, то как-никак марксманские винтовки подросли бы по юзабельности. Сейчас-то в рейтинге все с дмр же играют, правильно? Вот и получаете по заслугам. А ППшки лучше трогать вообще не будем, их же и так очень редко берут. Знаете, пускай такие фиксы будут... Mm. Будут, пережить можно, это не так смертельно. По сути, они пытаются вернуть снайперки в то положение, в котором они были, по-моему, в третьем или четвертом сезоне. Но то, что они хотят сделать дальше, это просто финиш. Давайте я сначала покажу вам все без комментариев. Ну что, мужики, кто там просил снять обучалку по квикскопу, она вам больше не понадобится, потому что не будет больше квикскопов. Все. Вот сейчас без цензуры и запикивания хочу сказать. Если это все окажется правдой и к нам дойдет все в таком виде, в каком это представлено в роликах, то это максимально уебищный пиздец, который произойдет с ДМРками и снайперками. Прощайте, Нахуй! хайлайты и здравствуйте механики а-ля Warface. За квикскопы мне стало грустно, ибо ни для кого не секрет, что в рейтинге просто тотальная доминация пистолет-пулеметов, и квикскопы не раз могли спасти от этих парнишей-плохишей. А сейчас я уверен, что если замерить время прицеливания у любой снайпы и тайм to kill у какой-нибудь MP5, то разница там будет небольшая, как и шансов на выживание у снайпера. Вообще, мне непонятно, для чего такие тотальные фиксы, для чего резать ДМРки, когда их и так никто не берет. Зачем убирать квикскоп на снайперках, делая игру медленной и деревянной? Мужики, если кто шарит, черканите в комментариях. Но есть и благие вести. В самом начале я сказал, что занерфят все снайперские винтовки. И как многие уже догадались, охрененно резанутые на 45. У нее будут точно такие же проблемы, как и у снайперок, но вдобавок ей еще и урон резанут. Почему так резко разработчики решили выкатить нам ребаланс оружия? Причем класс дМР и снайперок вообще убьют нахрен. Еще, правда, неизвестно, что произойдет с остальными классами оружия, но, скорее всего, такая печаль только у наших сегодняшних виновников киноматериала. Все это очень странно. Вы находите выкатывать обнову с ребалансом оружия перед чемпионатом мира? Люди будут тренироваться играть с одними волынами, а в результате они будут вынуждены перейти на другие. Ну, снайперкам однозначно АГГ на этом чемпионате, хотя я до последнего надеюсь, что нерв будет не такой жесткий и механику квикскоупа все-таки оставят. Зачем так больно режете, разрабы? Данный нерв, естественно, подавляющую часть снайперов срежет, многие пересядут на другие пушки, останутся только жесткие фанаты этих винтовок. Лично я, наверное, не смогу смириться с данным нерфом, возможно я перейду на дробовики, у них вроде дела пока что Фу -фу -фу, нормально обстоят. Я надеюсь, что кастрированные снайперские и ДМР-винтовки мы все-таки не увидим в таком ужасном виде, как представлен на этих кинозаписи. Будем верить и надеяться, что все обойдет. Малыми потерями. И еще раньше времени давайте не будем горевать: сначала дождемся сезона, а там уже и будем думать. А сейчас черкани в комментариях, как ты относишься к данному нерфу, правильное это решение разработчиков или нет. Я обязательно прочитаю твой аргументированный комментарий и, скорее всего, по нему сделаю отдельный кинофильм. В общем, поживем-увидим. Не забудь шабануть кулаки, пока есть время, кстати, беги делать квикскупы. Жму руку, мужик, с тобой был Огненский.